Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Сегодня мы поговорим о падежах, зачем их использовать и как они формируются. Я решила сделать для каждого падежа отдельное видео, чтобы вам было проще изучать русский язык. Ну что начнем в русском языке 6 падежей. Вы спросите: Маша, а что такое поддерж? Я объясню вам самыми простыми словами од это форма слова. У слов может быть несколько форм. Например, возьмем самое простое русское слово кот и попробуем посмотреть на его формы. Например, у меня есть код. У тебя нет кота. Я все время думаю о своем коте. Я куплю еды коту. Какая разница между всеми этими словами? Правильно, у них разное окончание, но корень КОТ одинаковый. Это и есть формы слова КОТ. Закрепим. Форма это варианты одного и того же слова, а с помощью падежей мы можем получить эти формы. Но сразу запомните исключение. Иногда у слова не бывает форм, и такие слова нужно просто запомнить. Например, слово «кино». Это слово не имеет каких-либо форм, и оно называется неизменяемое, неизменяемое. Итак, теперь, когда мы знаем, что с помощью падежей мы можем получить форму слова, мы переходим к именительному падежу. Именительный падеж, именительный. Это самый простой падеж в русском языке, и он отвечает на вопросы кто или что. Например, кто кот, кто человек, что дом, что стул. Мы Видим, что эти слова никак не изменены. То есть есть слово дом и в именительном падеже это дом, слово никак не изменено, нет дополнительных окончаний или чего-то еще. В именительном падеже. Слово в своей начальной форме. Дом. Стоит дом. Стоит что? Дом. На диване лежит кто? Кот. Мы знаем, что кот это живое существо, одушевленное. Одушевленное. Он живет. Мы знаем, что наш код живой. А вот дом ⁇ это неодушевленное существительное. Дом ⁇ это предмет, объект. Он не живет, он не живой, не дышит. И так далее. Когда существительное одушевленное, как кот, мы задаем вопрос, кто, кто там идет, девушка, а кто здесь стоит? Да это же кот. Но для неодушевленных существительных, как дом. Мы задаем вопрос что? А что здесь стоит? Так это же дом. А что здесь лежит? Это моя сумка. Мы знаем, что в английском языке обычно животных называют it. но, в русском языке это всегда одушевленные существительные. Мы называем их по соответствию роду, то есть кот он мой кот кошка она кошка, моя. Кошка. И мы всегда в любых предложениях говорим о них как об одушевленных существительных. Итак, именительный падеж это начальная форма слова и отвечает на вопросы кто или что? Сейчас я покажу вам предложение и ваша задача найти существительное и задать правильный вопрос. Кто или что? Начнем. В комнате стоит стол. В комнате стоит стол. Какое слово в именительном падеже? Я подожду. Конечно, слово стол. Это слово никак не изменено и отвечает на вопрос. Какой вопрос? Кто или что? Стол ⁇ это неодушевленный предмет. Значит, вопрос ⁇ Что? ⁇ В комнате стоит ⁇ Что? Стол. Слово ⁇ стол ⁇ в именительном падеже и является неодушевленным предметом. Следующий пример. Белка прыгнула на ветку. Какое слово в именительном падеже? Слово ветку уже изменено. Мы видим У, начальная форма ветка, а здесь ветку значит оно не в именительном падеже. А слово БЕЛКА, БЕЛКА, она… Алло, да-да, здрасьте. Маша. Итак, слово БЕЛКА – это Животное в именительном падеже. Если существительное одушевленное, мы задаем вопрос кто? Кто? Белка? Кто прыгнул на ветку? Это была белка. Итак, закрепим. Падежи помогают получить форму слова. У слова может быть несколько форм, и с помощью падежей мы их формируем, но в именительном падеже нет окончаний. Это самый простой падеж, который просто отвечает на вопрос, кто или что. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите любые ваши комментарии, все они мне очень интересны. Я желаю вам удачи в изучении русского языка и всего самого наилучшего! Хорошей вам недели, спасибо и до свидания!